Привет! Я благодарю тебя за то, что ты заглянул ко мне на YouTube канал Давай знакомиться. Я Марина Демидова, семейный психолог, стаж работы 11 лет, в браке 33 года, имею двух успешных дочерей. На этом канале ты увидишь всю необходимую информацию для того, чтобы… Первое. Научиться правильно ставить цели, потому что я коуч по целеполаганию. Второе. Решишь много вопросов по семейным отношениям. Третье. Научишься быть женственной, если ты женщина. Четвертое. Посмотришь видео, которые говорят, как управлять своими эмоциями. И поверь, это очень ценная информация, чтобы быть успешным в этом мире. Ну и все видео, которые записаны на моем ютубе, они помогут прочитать твою книгу жизни. Давай посмотрим, из чего состоит мой YouTube-канал. В плейлистах ты можешь выбрать тему, которая тебе необходима. Если тебя волнуют отзывы о том, как я работаю, обратись к плейлисту «Отзывы». Также я тебе напоминаю, что я есть во всех соцсетях, поэтому подписывайся и в ВКонтакте, и в Facebook, и на мой Инстаграм. И давай дружить!